В Курской области РФ на мини подорвалось двое сотрудников пограничного управления ФСБ. Как утверждают источники, БТР с пограничниками наехал на мину 27 декабря в районе пункта пропуска Крупец. Ранения получили сотрудники пограничного управления ФСБ по Курской области. Оба были доставлены в больницу. Вечная память о рядовому мини. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал Рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.